Всем привет, с вами канал CryptoGame. Сегодня хочу поделиться с вами еще одним очень интересным проектом. Сейчас мы вообще рассмотрим, что это у нас за монета. Называется на Bullcoin. В принципе, для чего она предназначена, посмотрим на спецификацию. Но вообще пробежимся по ней. Откроем мастер онлайн. Они уже залистились, посмотрим, на сколько у нас что стоит, какой у нас срой, да, какой профит всего и так далее. В принципе, монета довольно-таки свежая, опять же, как и предыдущие, все ее можно рассматривать как, ну, как быстрый заработок, не нужно ждать ну, по полгода, да, чтобы поднять, тем более сейчас он с октябрь, мы ждем, ближайший месяц-два у нас, мы ждем, это точно произойдет, вырастет курс биткоина, соответственно, у вас уже будут монеты определенных проектов предыдущих, либо этого цены опять же поднимутся вы из этого заработаете денег э, то есть на этом мы и ставим как бы до да, ставочку так давайте посмотрим по этой монете что она себя представляет в принципе проект создан для того чтобы помочь дать диким животным э, проект будет заниматься как бы благотворительностью э, средства которые за которые будут покупаться мастернода, они будут часть естественно процент будет направлен именно на пожертвования в ассоциацию защиты животных э, ну, в принципе, это полезно, такое благое дело. Так, сейчас посмотрим, что из себя представляет монетка. Они дальше будут еще будут описания в принципе, куда пойдут деньги. Ну, я оставлю все ссылки, вы можете посмотреть, по почитать, кого-то интересует подробно. Так, монетка у нас, coins'а называется, понятно, buy, sell, ticket, bull. Uh, у нас здесь можно и помайнить, и можно купить монет, да, постакать их, можно, естественно, мастер ноду купить, ну, как 90% всех остальных проектов у них идет акцент то есть, на то, что купили мастер ноду, потому что самый большой профит, естественно, будет именно с самой ноды. Так, алгоритм скрипт, время блока 60 секунд 1 минута, размер 2 мегабайта, ну, здесь вот сами смотрите, от мастерноды 85% идет прибыль с монеток 15, да, если у вас есть коины их Ну, конечно, лучше мастерноду, потому что, сейчас дальше покажу вам, в принципе, цена здесь, ну, как бы, небольшая. Небольшая и окупаемость идет около месяца. Ну, это не так много, ну, как раз до конца ноября, я думаю, с этого может что-то выиграть, именно с этого проекта. Так, минимальное создание фейкшера. Так, здесь мы смотрим у нас по блокам количество да и сколько вы получаете я думаю это не стоит озвучивать сами можете пробежаться, посмотреть это сейчас не столь важно так это у нас ну, стандартные кошельки у нас да, под Windows, под Windows, под у нас есть еще ну вот покупая мастерноду, да и на мастерноды, либо просто коины данного проекта, вы у нас как бы, фонд защиты животных делаете пожертвования. Они отдельно будут мастер-нода запускать, и вся прибыль с нее пойдет именно туда. И плюс 4%, сколько я слышал, 4% от пожертвования на данный фонд дорожная карта я думаю вам видно очень мелко написано в принципе первый и второй квартал допускаем смотрим третий то что они залистницы мастер Мастернода это самое нам главное то есть листник на криптобрайдж так здесь будет походу про то что мастернода одна будет, будет понятно. выглядим будет на мастер нода вот это с с нее заработок будет вот пожертвование в данный фонд это может пять раста Exchange хотят залиститься А ну уже листинг на CoinX уже есть. Ну в принципе все выполнено. Как видите, проект все, что обещает, все делает. Так, что у нас еще? Ну дальше у нас идут контакты. проект вы можете написать там Discord, Twitter, где вам удобно. Так, здесь в принципе все. Сайт опять же оставлю, все посмотрите, что интересует, любой раздел зайдете всем ознакомитесь так мастернода онлайн то что нас интересует открываем смотрим пока что можно купить только здесь на крик 24 так, так так, ну смотрите мастернода цена сейчас ну это тысяча монет сейчас да, цена реально упала на монеты я смотрел немного раньше опять же когда я хотел уложить видео получше было состояние вообще в общем монеты, но поверьте, это сейчас она упала, буквально завтра, послезавтра, через неделю максимум, опять же, цена может вырасти, такой рандомный скачок, если цена падает, это не значит, что все плохо, все печально, ни в коем случае нет, можно также брать мастерноду, цена 200 долларов, Я не считаю, что это большие деньги, ни для кого сейчас, Рой у нас 30, ну месяц один, как бы, мастернот уже 21, будет расти, и цена монетки у нас в принципе, откаты, конечно, будут, здесь прям очень резкий, но вырастет, вырастет цена здесь 100%, в этом месяце однозначно, так что можно брать за эти деньги, можете взять за 200 долларов, вывести к новому году в 10 раз больше, так что присмотритесь, не буду заходить, я оставлю ссылку опять же на где можно купить монету, посмотрите у нас, что у нас тут с графиками по монетке. ну Не обращайте внимания, то, что сейчас упало, я думаю, здесь вырастет. Ну, либо подождите там неделю максимум, посмотрите, убедитесь в том, что она опять поднимется да, в цене и берите. Только уже самостерну там может быть дороже. То есть, здесь на ваше усмотрение. Так что, я думаю, все закончил. Думаю, вам было это полезно все послушать, посмотреть, ждите, скоро будут новые проекты, посмотрю, что можно, с чем можно еще с вами поделиться, чтобы наверняка знаешь, что можно заработать. Все, всем профита, всем удачи, всем пока, до новых встреч.